Будьте предельно внимательными за любым движением ума. Просто наблюдайте. Осознавайте самоосознавание. Это первично. А все, что происходит в теле, уме, это вторично. И то, что назник, начинает возникать, будь то это мысль, движение тела или еще что-то, Просто не отвлекайтесь на это, не пытайтесь с этим что-либо сделать. Не надо стараться расслабляться или еще что-то. Любое усилие в узнавании себя, оно является помехой. ничего не ожидайте просто предельно в наблюдении того как ум формирует следующий миг Не надо стараться останавливаться, останавливать мысли или еще что-то. Важно лишь распознать то, чем вы являетесь, оно абсолютно не затронуто, ничем, абсолютно ничем. Ни мыслям, ни состоянием, ничем либо еще. И если возникнет в процессе какой-либо вопрос к микрофончику, хотел знать, мы являемся, получается, и сознанием, и телом, и умом, да? для опыта. Довольно. В течение дня мы больше, в течение дня наблюдаем тело и ум в основном, да? как при проживании. А как более явно осознать себя сознанием? То есть как как вот не засыпать? в ту жизнь, в которую мы живем, да, в человеческую. И как вот вспомнить себя именно с, то, что вот до тела думал. До вот. Кроме как а, смотреть на мысли, да, на тело, мы это видим все. А как вот обращать внимание, что я еще и сознание. Как это... Смотреть на само смотрение. На наблюдение, да? А, когда ты смотришь на мысли, на тело, да, что происходит в уме, то есть есть некое смотрение, которое все это свидетельствует. То есть я не называю, что есть некий смотрящий, потому что смотрящий – это опять-таки некая идея. Есть само смотрение, видение или сознание. Вот этому необходимо уделять первичное внимание уже в твоем именно в конкретном случае. Потому что феномен наблюдения за мыслями, за телом, все, что происходит, это феномен пробуждения. Если мы углубляемся и уже на грани да, ум распознавания, а что же на самом деле реальное, да, что есть истина и вообще, что есть я на самом деле, то тогда лишь насмотрение, внимания. Это не игнорируется, эти феномены возникают, но первично само смотрение. Вот а, затмевается же то, что мы а, ум как бы отвечает так, что а, я смотрю глазами, да, якобы. Uh -huh. То есть мы, вот, источник наблюдения теряется, а, и создается иллюзия, что тело смотрит, да, вот. И, ну да, согласен, во сне мы не видим тела, мы что-то видим. Это да, тут явно это получается. А в течение дня он ну, присваивает телу наблюдение, получается так. Ну, это всего игра, ведь очень хороший момент ты затронул. А, как, что есть даже во сне. Наблюдение. Да. Вот это же наблюдение есть в течение дня. Поэтому у тебя 24 часа на 7 внимание на наблюдение. Не на то, что раз, в нем раскрывается. А, ну, если проще тебе будет, а на того, кто смотрит. Вот кто смотрит, это и есть истинный ты. Но как бы ты ни старался его найти, как некий а, там, субъект, mm -hmm. угу, не, на, не найдешь абсолютно. Потому что субъективно объективная составляющая ума, она растворяется. То есть в, в опыте человека мы не, не сможем себя от истинного прям открыть явно, да? То есть это только наблюдение получается, единственная зацепка у нас. Тебе здесь нужно вообще оставить идею опыта человека. Человек, на самом деле, никакой опыт не проходит. Это сознание играет в человека. Угу. Это игра сознания в сон себя. То есть ты, получается, уже... Э, у тебя ум движется не с той стороны, как бы не с той стороны. Ну, то есть с человека. И якобы вот этот э, концептуальный ум, э, который считает еще себя человеком, он хочет истину познать. Угу. Ну, это вообще... Сразу. Фиаско. Поэтому, когда у тебя внимание сосредотачивается лишь на смотрении, то есть у тебя по сути ум созрел для того, чтобы… у него происходит созревание, ему неинтересно становится, что происходит на сцене, какие декорации. Первично становится вот это само смотрение. И Я в этот момент нет Отлично. И лишь просто смотрение есть, созерцательность. Они могут быть, могут не быть – это не, не важно. Распознайте, что вы этим абсолютно не затрагиваете. Вы не затронуты ни одной мыслью, на самом деле. Это просто кажимость такая. Ну, тело реагирует на мысли. Да. Оно реагирует на символ, на этот символ уже возникает определенный, подтягиваются определенные гормоны, идет некая реакция в теле. Ну, то есть ум знает, как любить, как ненавидеть, как горевать, как страдать. Поэтому все эти символы сквозь них, то есть не цепляться. А если он начинает в них шебуршаться, то, естественно, у тебя будет возникать некая эмоция, и это будет отражаться в теле. А сам источник восприятия, так понимаю, вот, бесформная реальность некая, да? Мы не способны в этом мире как бы почувствовать, то есть пережить. Ты есть само оно. Пережить а идея не может это. В этом возникает идея. Все. Переживание идея исчезает, да? Угу. Осознающий, исследующий, переживающий, он обнуляется. Не может это пережить никак. Осознать это никак вообще. А как возвращаться к этому наблюдению, вот, если тебя затягивает тум там, допустим, мыслями, страхами думанием. Ну, элементарно, это кого, во-первых, затягивает. И ведь будь внимателен, ты ведь эту динамичность свидетельствуешь. Да. И тогда ты, получается, не борешься с этим. Ты не подпитываешь эту идею, что тебя там затягивает. Нет, это опять-таки галюн такой. То есть. Он затягивает сам себя получается. Сам себя у него игра такая. Но есть чистое свидетельствование, которое абсолютно никуда не затянется, не вытянется. То есть как-то вспоминать, да? То, что... Да, про, кроме само, самого воспоминания ничего не надо. Вообще абсолютно ничего. Но по сути ты потом распознаешь, что даже <laughs> и вспоминать неким. То есть вот, этот, вот эта идея, вера вот в эту идею, что я есть маленькая, на ней это все и начинает раскручиваться. Поэтому первичнее отслеживать, как только начинает возникать мысль, что меня засосало, или а, там отсосало, <сосило> или высосало, я не знаю, любая какая-то. Либо а, я хочу просветлеть, или найти себя, осознать реальность. Mm -hmm. У кого? У я. Смотрение в это я. И, и тут же сразу фиксация с я, но еще же способность ума на само смотрение в этот миг. Улавливаешь? Да. Мы под медитацией понимаем именно вот это вот отыскать смо смотрение, да? Вот под медитацией. Когда мы говорим, что медитация помогает. Ну, то есть медитация является а, при, как, орудием для, ну, вот на этом пути, способом для того, чтобы правильно смотреть. Имеет место быть на определенном этапе? Как вы медитируете? Наблюдение за дыханием. И это ну, хорошее такое феномен наблюдения за дыханием, но еще и попробуйте наблюдение за тем, кто наблюда... наблюдает это дыхание. Дыхание. Еще ну, раз, да-да-да. То, то есть глубже, да. Наблюдение за самим наблюдением дальше уже идет. Угу. Это, в принципе, как раз когда а, в повседневности ум разыгрывает вот эту игру, что его куда-то засосало, отвлеченность или так далее. А дыхание вот это очень хороший инструмент когда внимание на дыхание дальше углубляетесь вы смотрите на того кто наблюдает само дыхание и наблюдение самого наблюдения пока не дойдет что вы и есть сама медитация по сути дела неким медитировать Ну а можно вот как-то вот попроще? То есть есть такое ощущение, ну вот у меня, как не смешно это звучит, что вот есть внутри что-то такое большое и не колеблющееся. И все эмоции, они как-то быстро, они возникают быстро, проскакивают быстро и уходят быстро как существует вот это выражение, да, рябь на воде. Угу. Это близко в, в, к этому пониманию? То есть оно это есть, всегда ощущаешь, что у тебя есть такая толщина, мощность. Кто это все ощущает? Вот это близко. Смотрите, кто это все, все ощущает? Это в, все вот эти явления внутри, снаружи, большое, маленькое, ведь и есть свидетельствование этого. Вот это первично. Угу. Свидетельствование вот этого свидетельствования. Здесь уже все очень тонко, вы сами не замечаете, как начинаете засыпать в идеях вот этого большого-маленького внутри, снаружи и так далее и тому подобное. Самое наипростейшее свидетельствование самого свидетельствования. Все. То есть есть тот, кто смотрит. Ну, то есть если вот этот символ еще непонятен, тогда а, то есть все внимание на, на самого смотрящего, либо на само смотрение. Больше ничего не надо Такая отстраненность получается? Вот здесь уже просто не описывайте ничего. Это вторичное описание ума включается. То есть вы до этого. Есть нечто, что свидетельствует вот это вот, все, что случается. Но видите, он здесь выскакивает и уже называет это отстраненностью. Это имеет место быть, просто это, еще раз, все эти символы, все эти описания, будьте внимательны, они внутри ума начинают. То есть он, он хотя бы отсюда хочет как бы вылезеть, вы, вылезть и э, там, описать отстраненностью. нет. Он, он хочет быть главным, давлеть. Ну, можно так сказать, но это как бы не хотел. В конечном итоге распознает, что... И есть самоосознавание. А вот это наблюдение за наблюдением я буду вот это да, формулировки держаться а, ну, может но ну, когда есть физическая слабость у человека когда есть ну, человек же все равно существует да он ну, как-то в этой жизни наблюдение за наблюдением может быть лечением этого состояния? Нет? Это совершенно разные понятия? Здесь вообще надо и смотреть во все эти феномены. То есть в вашем случае человек, идея человека вымещена, как я сейчас свидетельствую. То есть вы как бы следуя духовному, духовному пути и различной вот этой символике, вы как будто отстранились, да? И вот человек вымещен. Нет, это все одно в конечном итоге иллюзия – это и есть истина. Истина играет иллюзией. Все. То есть там вообще никакой прослойки нет. Человек никак не помеха. Поэтому, когда это распознается, вот это вот, вы остаетесь просто в тишине, да? То есть тишина, она первостепенно, само наблюдение. И э, сама идея что-то исцелить, помочь телу или там усталости, или еще что-то, это уже опять-таки деятель вылазит. Но когда вы пребываете в самом источнике своего сознания, у вас автоматически происходит самоисцеление, иммунитет хороший и так далее, и тому подобное. То есть это у многих встречается такая ловушка, что ум начинает, внутри ума начинает вот эти «я не тело», «я не человек», оно имеет место быть И, тело, и человек. в каком-то этапе, чтобы наоборот случилось разъединение, и вы тогда вот, «я не это», «я не это», «я не это». А здесь, получается, все равно. То есть ум начинает заигрываться, он как бы... Я человек, я тело выкидываю туда. Опять-таки, в... это тоже какой-то насильный такой момент, да, насилие? Ну, это даже не то, что ну, насилие. Да, это просто игра, да? заблуждение некое такое его. И он э, разыгрывает на этом заблуждение там, целую вообще сцену. Трагизма, страданий и так далее, и тому подобное. Оставаясь в самом смотрении не вычеркивая ничего уже, то есть первичный лишь само и все само собой начинает, значит, самоисцеляться. Есть такой феномен, когда ощущение слабости, да, приходит. Возможно, что это просто расформировывается, то есть достаточно долго жили в какой-то вот этой идее, структура, структура, структура, да, и здесь расформировается, и ум неправильно описывает то есть сейчас просто расслабление происходит, а он описывает как некую слабость. А -а -а. То есть поэтому возможно? здесь нужно более яснее наблюдать вот этот феномен. Но все равно придет время, встанется, побежится. Побежится, побежит. Вот. Но в любом случае вся эта беготня происходит внутри ума. Все. То есть есть незатронутое свидетельствование. Сама основа, то, чем вы являетесь. Оно никуда не бегает. А вот все-таки, если ум активный, цепкий ум, с яркими фантазиями, с, с таким, знаете, вот созданием себе и страхов и каких-то ловушек, и не дай... театр, целый театр, ну вот такой вот фантазирующий, угу. фантанирующий ум, я бы сказала, с ним сложно справиться. Вот наблюдение за наблюдением согласна. А вот есть какие-то вот, ну кроме медитации, ну такие все-таки, ну вот как это, я тебе не верю, вот ты мне все это вот наворотил тут, а я тебе не верю. А это кто говорит? Не знаю. его угомонить, но если он и так... Ложечку, слой... режиссер <applicable> <Я г plugs> <живу> театра. Нет, ну кто-то, кто-то тоже ему сказать, его несет по кочкам значит, а ты его никак не ложишь. Я тебе не верю, ты все напридумывала, нет? Я тогда приду на сатсанг и мне выдадут рецепт ну, нету, да, такого нет? Только лишь смотрение. То есть вы видите все это. Пока а, батарейка не сядет, будет это делать. Сама борьба, это же остановить его? Нельзя. Да еще Не надо. Да не то, что нельзя, но будет еще усиливать. Больше, только, усиливать да? ага. То есть вот это как вот... подпитка, наоборот. Как только внимание этому, сразу же пошла mm -hmm. подпитка. И, скажем так, это как браво, да, и дальше раскручивается да. еще с большей силой. Нельзя подпитывать. Нельзя даже не то, что нельзя, вы оставайтесь просто в смотрении, просто смотрение. Все, что производит, он все равно у него даже инерция вот эта, которая была, она сама себя докрутит и успокоится. И успокоится, да. То есть вот вы прямо сейчас обнаружите ту тишину, тот фон. Все, вам кроме этого ничего не надо. Любое Делание внутри ума, медитация для того, чтобы его успокоить, или еще что-то. По факту, если искренне говорить, оно лишь усиливает вот этот феномен. То есть чем больше вы хотите э, освободиться от мысли, тем больше мыслей вам будет приходить. В двойственном восприятии так работает. Какие-то определенные инерционные законы есть. Ну да, ну то есть разрешите ему спокойно... Своим театром заниматься. Нет, конечно, есть такая хорошая, вот, вот, что мне, вот ну, что для меня понятно, что ну, вот, как вот, пустушок лежит на полянке, да, и наблюдает он, как эти облака проплывают. Стоп! А? Куда опять побежали? На само наблюдение. Не на, то, не на то, как полянки и пастухи тут бегают, на само наблюдение. Вот прямо сейчас отлови, он сейчас должен сам это увидеть, и у него, он будет сбрасывать уже. Уже не будет опять этих пастухов считать и барашков на небе. Прям сейчас замолкни и смотри в наблюдение. Нет, ну я очень легко туда ухожу в наблюдение. Ну все, больше ничего не надо. Но я не могу удержать это состояние. Ты ни как не сможешь, ты есть само наблюдение. А кто хочет держать это состояние, вот туда и внимательно. Ага. Ну вот, вот даже посмотри вот, внимательно, как это, держать это наблюдение? Ну как? Кто это хочет, если есть только наблюдение. В наблюдении возникают наблюдающие и наблюдаемые. Вот троица. И ведь даже это наблюдение свидетельствуется. Вот это первостепение. Вопрос, что вот индивид, ну вот как вот человек, да, вот то, что там а я о себе думаю, это набор надежд, по сути, надежды, ожидания. Вот тоже сижу, так наблюдаю, ну, что надежда за надеждой просто. Я сижу, я не просто сижу, я сижу для чего-то, я не просто так, то есть вот все не просто так, то есть для чего-то, для чего-то, для чего-то. Надежды за надеждой, то есть вот какой-то замкнутый круг, как-то вот из этого вырваться, вот, ну вот так. То есть не, не тут, не там. То есть понятно, осознавание есть, да, но раз надежды как бы вот это засыпание постоянное происходит. Вот такое, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, что то тут, нужно не нужно делать. Инерция большая, смысла ищет много. Поэтому возникает надежда за надеждой, да, вот это вот. То есть, ведь, смотри, ты свидетельствуешь это. В какой-то момент, когда не засыпаем. Да. А здесь нужно уловить, поставить момент, на какой идее я начинаю засыпать. Кто верит в то, что ты засыпаешь? И вот эта идея, в твоем случае, она, там, идеала очень много какого-то, стремления к идеалу. Ты просто сейчас есть фактом себя, тебе ничего для этого не надо делать. требовательность к себе, такая сформированная в уме. Даже просветлеть мне надо как-то по- особенному. Но это все там крутится, на самом деле ты просто есть оно. И когда ты успокаиваешься на самом деле как раз вот так, как бы углубление происходит в самом смотрении. И ты распознаешь, насколько вот это как гильза такая. И само желание сделать с этой гильзой что-то, оно еще больше ее будет уплотнеть. Это такое, что вот не засыпать некое усилие нужно. Не просто усилие прям какое-то большое, очень усилие, что не засыпать. Но это абсурд по сути. Ты распознаешь, что то, чем ты являешься, она вообще никогда не спит. Что а, в твоем уме Вложено в символ не засыпать. Или засыпать. Что и это такое значит? Погружение вот в, в, в, в, в темноту, в такую тупость, такую вот просто. Бу -бу -бу -бу, а потом... И погружение в темноту, в тупость, может там и есть как раз выход. А ты, наоборот, вылазишь куда-то в какую-то идею, не засыпать. так Тебе нужно через это дно вот, туда смотреть. И ты борешься, получается. Да. То есть ты в другую сторону. Да, ты видишь, я, тебя водит. Да, я, борюсь, да, я вижу, себя, борюсь, что такое, прям, ну, ты засыпаешь, и именно что как бы нет, ни в коем случае нельзя спать. То есть это как бы тупость, нельзя, нельзя, нужно тра-та-та. Это, конечно, история про медитацию какую-то, какую-то практику. Да. Интересно, да. Ну да, то есть нельзя как бы расслабиться просто. Нельзя расслабиться и в тупость. Ты что, это же совсем даже люди общаются. Ну, сильна, конечно, вот эта инерция вот личности, сильна вот эта инерция, надежда, ожидания, там, та -та -та, следующее, следующее, очень сильные вот эти лозунги, они очень как бы, подкупают, что-то сделать, чтобы что-то, что-то сделать, чтобы что-то там, о а чем как ну как так вот, разрежение что ли состояние, а то там, о, как интересно, можно в это поиграть, то есть такая, ра та это -та -та -та. очень зазывальные лозунги такие. Ну, с ощущение, что нужно что-то сделать, вот, короче, вот это суммировать, мы с вами, нужно, я должен что-то сделать, чтобы что-то, вот все вот эти истории суммируются одним образом, что что-то не так, я должен что-то сделать, чтобы там стало хорошо, все равно это история тоже. Угу. А что с тобой не так? Он даже не вот, Ну, какие-то вот какие-то телесные, такие, психосоматика такая вот телесная, если просто так угу. вот, вот так, обратить внимание. То есть то, от чего хочется избавиться, то есть, чтобы ну, вот, меня бы успокоило. Избавиться-то от чего? От чего избавиться? Нужно рассмотреть. От чего ты хочешь избавиться? Что с тобой Ну, я просто наблюдаю, что, что нужно избавиться, например, раз напряжение в животе, такое вот сковывающе угу. какое-то. Расслабление напряжения это опять-таки двойственное восприятие. И по сути, когда мы движемся в глубину, в глубину сознания, вот это вот то, как ум описывает, что сейчас напряжение в животе, на самом деле, ты просто становишься внимательным. Там оно всегда такое вот было. Ты становишься внимательным, и, и, и на самом деле происходит расслабление. Но это опять-таки вторичная волна. Первостепенни само свидетельствование всех этих процессов. Любое желание сделать что-либо в момент созерцательности, там, медитации или еще что-то, это уже вот этот ложный я-деятель. То есть то, чем ты являешься, оно вообще ничего не делает, ни... абсолютно в нем. Не происходит ни сжатия на самом деле, ни расслабления. Но вот это я, обособленное, отдельное, оно в какой-то момент сформировалось и как бы, как бы кажется, что оно такое там жесткое. Это просто.. Ну, условно говоря, вот это всеобъемлющее, такое себя сузило до да, точки я маленького восприятия. И отсюда уже пошло как какой-то некий апендикс такой пузырь, там, я какой-то там, тратота, -та, но ведь это все в сознании. И получается, когда у тебя внимание идет вот в этот э, пузырь, так сказать, да, туда, оно, увели... оно там увеличивается. То есть там... Оно не туда. Там сколько ты вошкаешься, не вошкаешься. Есть нечто, вот это вот, в котором все происходит. Но это не отдельные, на самом деле, пузырики. Вот такие Это абсолютно нормальное явление, когда а, восприятие течет через физические глаза, весь этот кажущийся мир а, кажется раздробленным, что в нем все по отдельности. По аналогии, когда смотрится на небо, и там облака. За одно облако зацепился, за другое. За третье, а попробовать сквозь двух облачков посмотреть, распознать, в чем они происходят. Очень такой быстрый такой вот влипание такое в да, индивиду в личность происходит мгновенно очень все равно вот ощущение что я, я что-то должен сделать то есть я что-то должен сделать так, что, ну, что давай. нужно сделать Ш <соскоп> я же тебя спрашиваю что ты должен сделать ты мне ответь увидеть ну, вот, а что-то сделать чтобы там вот это понять например что-то сделать чтобы там там как то увидеть специально что-то сделать чтобы там вот, убрать там беспокойство там вот эти вот. Я что-то что должен как-то осознать. Вот как -то. Ну, ты видишь, вот ты уже раскладываешься. Осознать, сделать, понять, принять, простить. Внимание, упускаешь, кто это, кто это. Сильная вера в то, что я отдельная, я личность. Все, вот эта вера. Очень сильная инерция. Но я тебе говорю, он ну, абсолютно необоснованно, это вообще ложь. Чего делать-то? Звучит здорово. Нет, я вот понимаю, да, вот сначала да, что как бы вот, весь разговор, то есть можно, можно по сути не говорить, то есть это обман, ты начинаешь говорить «я», ты уже как бы начинаешь сказку рассказывать, и тебя нужно убедить, что ты как бы, что ты не сумасшедший чуть-чуть как бы, да, вот это понятно, но все равно вот. Так может, это, так, подожди, сумасшедший, ты в смысле как-то считаешь сумасшедшим, поэтому тебе нужно собраться в правильную, что и начать что-то делать, чтобы опять не быть сумасшедшим или что? Что там у тебя? Какая динамичность-то происходит? Ну, я могу сказать, вот, вот сейчас мы разговариваем, могу сказать, uh -huh. что да, вот, понятно, да, что вот это вот первый, самый, первый самый шаг, что ты начинаешь «я» говорить, да? то есть если ты вот здесь uh -huh. говоришь, ты уже заснул, то есть если ты не засыпаешь, то… Подожди, а, по сути... а теперь глубине сдвигайся. Кто заснул? Ты посмотри. Ты упускаешь вообще вот это тонкое, прозрачное. Ты уже говоришь с, как бы со второй позиции, не с третьей. Ловил, то есть у тебя получается, что а, якобы вот это вот, а, оно начинает разыгрывать в игру «уснул-проснулся». Вот это. Но ведь и оно в сознании… Желание что-либо сделать с этой личностью, желание что-либо сделать с этим сном, оно, наоборот, усиливает эту инерцию. Это да, очевидно? Да. Да, но. Ну, ты хочешь сказать, что, ну, как бы, да, с одной стороны, да. А с другой стороны, как бы, ну, опытно вот просто, вот ощущение, что, ну, как-то все равно, что-то не то, что-то не то. То есть, какие-то, там, не знаю, неприятные, там, ну, там, там более-менее какие-то, там, переживания телесные, хотя они не обязательно, конечно, должны быть приятные, все время. Отстань от своего тела. Вообще просто отстаньте. Посмотри смотрение. Здесь всегда будут какие-то ветры дуть. Северный, южный, западный. Тебя видишь, внимание застревает на причинно-следственных связях. Вот в этой психосоматической идее. Оставь это. За что ты сейчас держишься? Вот такой, и что дальше? Ну и что теперь? Окей, хорошо, оставим. Что теперь? Что дальше? До этой раскладки смотри. Что ожидаешь? А это привычка просто, такая умственная, просто что-то такое, что всегда что-то было, какая-то. Так что было? Что ждешь? Фейерверков, что ты какого ждешь? Какого-то нет, просто как, что жду. Что. что ждешь, да. Что? Давай говорим. Большого счастья. Ой, что-то должно большое случиться, что-то такое там, что-то. А большое счастье это как? В ощущения просто смотри. Ну, какая-то история тоже такая же психосоматическая, что -то тоже такое детское телесная В человеческой природе заложен э, поиск счастья, но просто ум под счастьем подразумевает совершенно другое, что есть на самом деле. От вашего вот этого... Делателя вообще ничего не зависит. Бегает он там, медитирует, что-то ищет, читает. Если уже, если уже все равно раскрылось э, пространство игры с отцангами и ретритами, значит, ну все. Вот эти делатели, они работают э, пока что. идея Ум проигрывает идею личности. Вот там делатель. Но само деяние, оно происходит без вашего... Вот этого деятеля. Все, что необходимо, оно случается, разворачивается. Вы начните вот это созерцать. Потому что у вас внимание утекает в борьбу, в желание там, пробудиться, просветлить или так далее. Это нормальное желание. Оно возникает в личностном восприятии. Это последнее, так скажем, желание несуществующего, несуществующего персонажа. В сознании возникает. Для того, чтобы случился просто разворот. Но ты до последнего держишься. Тебе хотя бы вот здесь выиграть надо. Понимаешь? Но просветление — это не выигрыш, это проигрыш. Для эго-ума. для вот этого деятеля, которого не устраивает что-то. Это хорошо, что ты уже это спокойно можешь вот так вот говорить об этом. Это уже, ну, ярко уже, настолько горит в тебе. А что дальше? А что еще? Еще какую-то надежду? Дайте мне надежду, дайте мне еще одну таблетку, дайте мне какую-нибудь практику, дайте инструмент и так далее и тому подобное. Но ты остаешься с тем, как есть. Все. Ничего больше не будет, представляешь? Просто вот, вот это сидение, вот этот сейчас разговор, сознавание всего этого, внимательность такая, и, и вкусность распознается самого, самого этого момента. И он перестает а, вот эту а, идею следующего мига воспроизводить. Но если было э -э, во сне, э -э, если было во сне очень много страшных снов, можно так сказать, либо на человеческом очень много страдальческого опыта какого-то болезненного, то естественно он будет стремиться к какому-то большому счастью. там уже заложено, как должно быть. И вот это стремление к тому, как должно быть, по сути дела, ты упускаешь то, как есть прямо сейчас. А сейчас этот миг, он настолько вкусен и прекрасен, на самом деле, это уже не как двойственное. Это не в парадигме этих качелей. звучит прекрасно. Готов подписаться под каждым словом, сам готов такую книжку написать. Пустую, бессмысленную, вот так же, но, что не наполненную опытом. Ну, хочется сказать, ну, как бы, ну... Эх, что, ну, типа, я не там, вот хочется сказать, ну, как бы, это не мой опыт. Как бы, да, ты вообще не там. И не здесь. А где ты? Сейчас где ты? А? Никак не скажешь, как где. Ну как? Давай. Ну, не, ну можно сказать, здесь, но это как, нелепо. Ну, можно сказать, как... А почему всего, нелепо? Скорее, во мне, потому что... Скорее, это все во мне. А не то, что я где-то локализован. Так сейчас же распознается... Сам момент локализации, которые вторичным описанием описывает, что я еще не здесь. Значит, где здесь, куда он стремится, в какое здесь, в какое там? Ну, я вот, вот можно, я добавлю, вопрос. Спрашиваешь, да, где? вот Я здесь, да, то есть, я могу сказать, да, то есть, ну, это так вот опытно, то есть, я не буду врать, я скажу, что, то есть, я это все вокруг, да, но все равно есть телесная ассоциация все-таки, я это все, и вот здесь тоже еще что-то, то есть, как бы вот здоров, как вот здесь что-то, ну, и это тоже. Конечно. Здесь же тоже ощущается. Вот оно и ощущается. Хочешь сказать, что я не там, что-то должно произойти. Я что, не то там, есть, как и вот, я вот не отсюда, здесь. Отсюда вот вот сюда, куда-то должен я вот прыгнуть что ли, то есть что-то такое должно, то есть вот неполноценный это опыт вот такой вот, что вот, вот это вот что-то сюда должно. Отсюда сюда, куда туда. Ну, смотри, ясней, ясней. В чем это все, вот это вот бесконечный бег по кругу? Вырваться, вырваться из несуществующего круга это невозможно. Распознавай, давай смотри. Ты сколько сатцанги слушаешь? Отлично. Ну, Не знаю, лет семь, наверное. Mm -hmm. Срок. Слушай, ну семилетка прошла, если мы любую систему там возьмем. Семь, четыре, двадцать Сознавание самого сознания. Где бы ты ни был, ты всегда есим. И в этом через возникает вот это вот восприятие. И ведь оно тоже в сознавании. То есть ты это тело также трогаешь, как стул. Нужно оставить все, что ты знал до этого момента. Абсолютно все. Как же моя жизнь, как же я вот я же жил жизнь тот же. Будь внимателен, как ты провозглашаешь моя жизнь. Смотри. То, чем ты являешься, ты сама жить, кто возникает. Видишь, то есть тебе нужно увидеть вот эту тонкую, вот эту прослойку. Это знаешь, на стекле там, очень много рисунков нарисовано, на зеркале, да? И когда мы уже начинаем задаваться ну, вопросами глубинами о смысле жизни и так далее, и тому подобное, начинает вот это вот все омываться как бы постепенно. Но вот эта тонкая пленка, которая считает моя жизнь, мое просветление, мое пробуждение, мне надо что-то делать, она не улавливается. Она такая как тоненькая, тонюшенькая. И поэтому ты уже, не улавливая это, ты уже попадаешь автоматом в причинно следственную связь. Психосоматические явления тоже там же. И оно будет бесконечно гильзово так крутиться, крутиться, крутиться. Но это все вообще не об этом. Поэтому, когда вот это вот «а что же будет с моей жизнью?» Да вообще ничего не будет, не останется ни жизни, ничего. Ничего не останется, ничего не остается. Но в этот миг распознается, что даже и вот это свидетельствование априори есть всегда. Сознавание. В этом сознавании уже не возникает феномена самосознающего сознавания. И по сути дела, вот в само сознание вложена программа бесконечного поиска и самоисследования. И когда ты в этом расслабляешься, ты, то есть ты доходишь до грани, ты в этом просто расслабляешься, вот сдача происходит. То есть оно постоянно возникает и крутится, возникает и крутится, да тебе все равно, что на этой сцене. Ты смотришь в само смотрение, все. Ты представляешь, вот ты сел, сидишь в кресле кинотеатра, и бесконечно идут фильмы. И в какой-то миг, хоп, отлавливаешь себя, что ты уже внутри всей этой динамичности, внутри этого фильма. Потом, хоп, тебя откинула, Потом ты сидишь смиренно, а как же мне выйти с этого кинотеатра? И когда ты понимаешь, что куда бы ты ни пошел, везде кинотеатр. И вот это «а что дальше?» и «что дальше?» Он тебя уже будет крутить бесконечно. Ты можешь объяснить ему, написать какую-нибудь идею, а что дальше? Но будь в сознании этой идеи, в том, что там напишется, в созерцательности, вот этого всего феномена и прописать, да, вот это случится, вот так будет, вот большое счастье меня накроет. Это нужно осознанно, уплотненно, провокационно, прям со всех сторон рассмотреть, не забывая о том, кто смотрит это все. Ну, просветление – это очень широкое понятие такое. А я хочу сказать, что а, при этом кто-то может говорить, ездить, общаться с людьми, а кто-то просветление и нету никаких целей. Но человек – это социальное явление. Он все равно должен общаться, как-то в социуме находиться, все равно должен общаться с другими людьми. Он не может закрыться в комнате и наслаждаться настоящим моментом. И мне кажется, что страх, вот, э, существующий в первую очередь вот этого. Ну, скажем так, ну, нету, э, я не думаю, что вот прям, ну, нету желания добиться там нового Мерседеса там или там, ну, не знаю, дико красивой жены там и так далее. Нет. Но есть страх непонимания все равно. Я дальше что? Вот, я же все равно остаюсь в этой жизни. Вот если все-таки я пойду до конца, если я вот ну, буду честен да, до конца с собой, я, ну, наверное, а осознаю, что все мои желания до этого, ну да, они ничтожны, да, я сам для себя вывесил эту морковку, я пеку за ней, в какой-то момент морковку я отбрасываю, Мне бежать Не бежать незачем. Я сижу в комнате, ты сейчас в комнате. Сейчас я не просто в комнате, а в прекрасном окружении. Я сейчас говорю о насущных Так та, в той комнате тоже прекрасное окружение. Бывает иногда, что необходимо действительно побыть в комнате, что истинное пробуждение происходит наедине с самим собой. И... В большинстве случаев это очень болезненный процесс. Для эго ума, не для того, кем ты по факту являешься. Желание, вот смотри, ты отслеживай, как ты уже э, описываешь, то есть описательная функция ума срабатывает, что якобы желание ничтожное и так далее. Желание просто желание, так совсем. В пробужденном сознании не существует ни плохого, ни хорошего. И вот эта описательная функция в уме двойственного восприятия, она обнуляется. Что бы ни происходило, это просто есть. То есть страх, что ты останешься одна, на самом деле ты, тебе необходимо распознать, кто боится одиночества. Одиночество и одинности когда это два разных феномена. И когда Мастера говорят, что на самом деле кроме тебя никого нет. Это говорится на другой частоте. То есть это когда ты начинаешь смотреть через личностное восприятие глазами тела, то здесь когнитивный такой диссонанс возникает. Да? Как это никого нет? Я же смотрю вон. Но распознать вот эту одинность только наедине с самим собой в комнате. Нужно оставить все, что ты знала до этого мига вообще. Смотреть лишь на смотрение. Что бы ни возникало в виде феноменов перед внутренним или внешним взором, все мимо. То есть первичнее само восприятие, само смотрение. В этом восприятии уже возникает воспринимающее и воспринимаемое как некая субъективно-объективная составляющая в уме. Но само смотрение – это не субъект и не объект. Само сознание. Но нужно быть искренне честным, то есть к своим желаниям, к потребностям, которые возникают в уме, то есть открыться всему, Откройся всему. Возникает желание, да, ничего страшного, что если у тебя возникло желание, там, Mercedes, я не знаю, женщины, мужчины, неважно. Но да, пер, да, да, первичнее да, узнавание да. сути себя. Если ты честен сам с собой, то дальше все эти желания не мешают этому процессу. Ничто не мешает. Ничто не, вообще не мешает. Вообще ничто. Но, а, скажем так... Процессу какому? Ну, вот я в данном случае говорю про а, дальнейшее общение. С... Вот ты в говорении, внимание, ты улавливаешь сам процесс сознавания. Это все процесс. Поэтому, когда говорится, что это бесконечная игра сознания, сам процесс, вот это улавливай. И, и этот процесс раскрывается говорением, видением, слышанием, чувствованием, осознаванием, болью, радостью, неважно. Желанием Мерседес или желанием просветлеть, неважно, это само желание. И вот это само желание, по сути, оно и приносит страдания, потому что если вы углубитесь в глубине, то вы и есть само оно, сам процесс сознания, вот это все, Вы в нем... А, не возникает никакого как бы желания, это просто процесс. Процесс вот здесь вот, желание возникает вот тут вот. Это как волна, как рябь Ну, возникло, оно растворилось. Нет, ну тогда получается, оно возникло, оно растворилось. А есть нечто, которое неизменное в котором возникает вот эта вот динамичность бытия. Есть то, что за пределами времени, ощущения, чувства, мысли, слова, вот, вот это оно и есть вы. Просто случился переворот в сознании. Посчитали вот это, то, что можно потрогать, пощупать реально. А это возникает и растворяется. Вот кружка сейчас есть, она разбилась, ее нет. Но в чем она возникла, в чем? То есть вы начинаете на процесс сознавания внимания ваше течь, не на то, что происходит, не на эти явления, не на эти краски. То есть это со зрелостью. А так, конечно, имеет место быть все равно там какие-то и, и психологические системы, психотерапевтические там. Да, психоанализ, неважно, это все проходилось, медитация и так далее и тому подобное. Но прямо сейчас ты есть. Вот, ты можешь отрицать факт себя, что тебя нет? То есть я есть, а совершенно однозначно. И даже если вы закроете глаза, ведь тоже смотрится, видится, ощущение тела может потеряться или еще что-то такое, ну вот оно, то, что неизменно, то, что вне времени, вне пространства, то, что не рожденное, не умирающее. А здесь пока внимание, вот здесь в этом шарике крутится, вот оно и крутится, опять там всегда что-то надо будет, желания возникли, исчезли, неважно. Но вот эта привычка ума да, цепляться за объекты, и если объект уходит, то есть если у меня есть этот объект, я испытываю некое счастье. Объект ушел, я испытываю там уже какое-то несчастье. Неважно вообще, если мы рассматриваем феномен чувств, существует только два чувства базовых: это комфорт, дискомфорт. А все остальное, там уже раскладка идет. Радость, грусть, печаль. То есть в печали может быть комфортно и дискомфортно. В радости также. Когда пиковая радость там, эйфоричная, там, мозг перегорает, тоже дискомфортно начинает ощущаться. Но это все, а, вот это вот чувственное восприятие. И ты углубляешься вот в эту абсолютную нейтральность. Здесь уму вообще некомфортно поначалу. Нейтральная нейтральность. Но гоняться за ощущениями, за чувствами, еще за чем-то что-то испытать, это уже И просветление это, это на самом деле кайфануть. Да, просветление не, не есть кайфануть. Но просветление это. Оно действительно происходит постоянно, и оно.. Оно. И.. Оно не является чем-то фееричным. Оно вообще ничем не является. Ничем не является. И в то же время всем. Да. Поэтому если есть а, ожидание, что раз и наступило просветление, то это неверно. Оно, оно не наступит. Не наступит. Ну, зато не наступит. На есть. Оно есть Постоянно. фон. Ну, просто надо обращать внимание. Настолько вот так вот, что не замечается. Поэтому надо что-то придумать, куда-то гнать. Гнать, гнать, гнать, гнать, гнать, и до поры до времени. Искать счастье, по сути, вообще не в том направлении. Развернись внутрь себя, распознай, кто ты есть. Узнанный самим собой, есть просто процесс. Нам вроде чего лучше? Быть честным с самим собой. Так честность с самим собой это тоже. То есть там уже возникает некий кто-то, кто честен, кто бесчестен. Ну это что? Это уже все. То есть еще ближе это. Вы вообще вне контекста какого-либо символа. Это имеет место быть эти символы о искренности и честности самим собой. Когда ты движешься, когда ты свидетельствуешь различные процессы, которые здесь происходят. Естественность, абсолютная, спонтанность, поточность можно назвать. А здесь тоже уже есть что-то честное, есть что-то нечестное. Но еще раз, пробуждение самосознавания, правильно, неправильно не существует. Там, там даже в какой-то миг развернется вроде как честностью тут же нечестностью. А знание окажется полным незнанием. При философских рассуждениях может далеко зайти. Тоже же классно пофилософствовать. Спасибо. Когда ваше внимание начинает течь в нужном направлении, вы автоматически испытываете такие ощущения, как легкость, покой некое чувство любви. Если вы углубляетесь дальше, то ощущается блаженство, то блаженство, которое вне контексте эмоционально-гормональной волны. Это абсолютная нулевость. Как только ваше внимание движется не в ту сторону, куда нужно, вы будете испытывать раздражение, гнев, беспокойство. беспокойство. Просто свидетельствуйте эти феномены. Таким образом тренируется все, что необходимо, это вот свидетельствовать вектор внимания до поры до времени, пока не распознается свидетельствование самого свидетельствования. И вот свидетельствование самого свидетельствования, оно вне контексте каких-то причинно-следственных связей, мыслительного процесса, а также эмоционально-гормональной волны. И вот это и есть истинное блаженство. Но для ума, привыкшего качаться на эмоционально-гормональных качелях, испытывать какие-то состояния и бегать за ними, это очень поначалу некомфортное состояние. Здесь нужно быть предельно внимательным, чтобы различать то, как он вторичным описанием подкидывает а, такие символы «тупняк», «пропали желания», «ничего не хочу». Здесь необходимо быть повнимательнее, у кого это возникает говорение. Это как раз автоматически происходит, вот это вот глубинное распознавание, но он вылазит, вот этот ложный деятель, и начинает подкидывать, Вы... Вы начинаете вестись, он же там в уме происходит вот эта вот дуга, он начинает вестись на эти символы, и опять круг пошел. Надо с этим что-то сделать, надо, чтобы как-то стало хорошо, полегчало. Просветление это никогда хорошо, это когда ноль. Там дискомфортно поначалу. Вот этому, кто куролейсе всегда качается на этих качелях. <светление> да. Можно с этим сравнить. Это прозрение. И прозревать порой очень больно. То есть если ты там, тысячелетиями сидела в какой-то пещере своих идей, тут ты хоп на свет выходишь, глаза режут. Это даже на 7 дней в пещеру иди, начнешь на свет выходить. То есть все настолько вот здесь, вот на блюдечке. Но нет, нужно придумать какую-то идею, концепции. И туда еще начинаете стремиться. Вот так вот. Еще сравнительный анализ. Ага. И эти просветлели, те не просветлели. Эти мастера, те не мастера. Все, погнали. Ты прямо сейчас Ессенка. как вот это есть Тебе для этого ничего не надо делать. Все изначально самореализовано.